ребят всем привет в этом видео я хочу промежуточные итоги провести по криптовалюте и gold если мы посмотрим то 2 февраля я записал видеоролик криптовалюта и голд вторая жизнь там я рассказал о том что сейчас происходит в монете и высказал предположение что на этой монете вероятнее всего будет возможность заработать, то есть есть какие-то положительные перспективы. И давайте мы посмотрим, что со второго числа, со 2 февраля, а это уже почти что два месяца прошло, какие изменения у нас произошли, и в частности посмотрим на курс. Вот мы видим на видеоролике на скрине 31 копейка за одну монету. Переходим на биржу Prismax и видим, что по 48 копеек за одну монету у вас готовы купить. 48 копеек за одну монету вот 14 тысяч монет 16 тысяч монет уже по 46 копеек также видим стакан на 103 тысячи монет по 45 копеек и мы даже видим стакан на 1 миллион по 40 копеек то есть, представляете, 1 миллион монет. Если мы посмотрим на видеоролики, что тут было, то таких чисел, я думаю, еще в стаканах не было. Скорее всего, это связано с тем, что упал почти что в два раза курс рубля, но все равно мы видим, что сумма тут достаточно хорошая. Тут мы видим 400 тысяч рублей, также 16,40. В районе 500 тысяч рублей стоит в стакане на откуп монет. Это тоже не может не радовать поскольку монета еще достаточно молодая, а сообщество не такое большое, но уже такие суммы присутствуют на откуп монет И также видим, что люди активно выставили стаканы на продажу. Но на самом деле, кстати, монета не так уж и много тут продается. Если мы посмотрим по суммам, то тут у нас, допустим, 50 тысяч будет 70 100 120 130 150 160 то есть в раза три точно меньше людей суммы даже вот эти стоят в раза три меньше чем на откуп поддерживают монету и вкидывают сюда деньги чтобы монета была привлекательна для людей решивших в нее инвестировать на самом деле все очень здорово и идет по плану вот если вы подписаны на канал криптовалюты и gold то там уже вот как раз таки в то время еще когда первый видеоролик был снят где-то в те промежутки времени месяц полтора месяца назад как раз таки создатель того канала который посвящен криптовалюте и gold он рассказывал о своих намерениях вот как-то продвигать эту криптовалюту и на самом деле запущена большая реклама большая рекламная акция в яндексе насколько я понимаю airdrop проходит там новички которые присоединяются просто выполняют 10 заданий 10 простых шагов и получают за это дополнительные монеты после регистрации кошелька сразу там даже дарят монеты только за то что вы смените свой приватный закрытый ключ а это делается очень легко вы в кошельке просто меняете кнопочку вот эту нажимаете сменить закрытый ключ просто вот так вот по экрану вводите, пока сто процентов не наберется действуете исходя из инструкции и за это уже получаете 25 монет кстати можете получить создав кошелек по моей реферальной ссылке от меня тоже подарок в 20 монет если вы зарегистрируетесь по ссылке в описании то пишите мне в телеграме привет зарегистрировал кошелек по твоей ссылке и номер кошелька я проверю и отправлю вам 20 монет дальше в принципе что хотите можете снизить то и делать даже можете не знаю сколько это времени займет надо считать подождать пока соберется у вас 100 с лишним монет и продать их прямо в кошельке в разделе пи p кстати мы смотрим что тут тоже ордера активно выставляются и вы можете приобрести монеты прямо в кошельке вот не видел еще такой криптовалюты может быть они есть но мне пока что на глаза такие не попадались где в самом кошельке можно Купить и продать криптовалюту. Мы видим, что тут Сбер, Тиньков, Пейр. То есть киеве очень много платежных систем принимают люди на которые готовы принять оплату за криптовалюту а и тут также иногда еще бывают и криптовалюты пока что мне на глаза такие не попадаются, но они тоже периодически бывают очень хороший функционал это не может не привлекать ну и давайте подведем такой итог посмотрим а сколько бы мы могли заработать за это время вложив ну например купив 10 тысяч монет вот по старому курсу который тут мы видим Видимо, видеоролики по 31 копейки если бы мы отдали за монету переходим в калькулятор и понимаем что 10 тысяч монет допустим мы решили приобрести это 3100 рублей по текущему курсу давайте сейчас посмотрим сколько бы это было у нас есть 10 тысяч монет которые растут в месяц на 10 процентов то есть мы прибавляем 10% к нашему начальному депозиту. И получается у нас уже на второй месяц 11000 монет. Но у нас-то прошло почти 2 месяца, значит мы прибавляем еще плюс 10%. И получается еще плюс 1100 монет, за месяц, за второй месяц. Итого 12100 монет. Мы смотрим правый стакан. Давайте я обновлю страницу, чтобы все было более точно. И видим, что по 48 копеек, в принципе, у нас до 14 636 монет могут забрать. У нас сумма получается 12100. Мы это все дело умножаем на 0.48. Итого у нас получается 5808 рублей. Питупи обменники, кстати, можно этим продать а, чуточку подороже мы видим по 49 по пол рубля по 52 копейки по 49 по 48 также видим на Призмаксе можно сразу вот в правый стакан залить и получить рубли на счет потом поставить на вывод регламент тут у нас а, вроде трое суток на вывод вот указаны рабочие часы указаны но на деле на самом деле монеты выводятся или деньги или монеты намного быстрее главное чтобы у вас заявка на ввод или вывод была в пределах вот этого рабочего времени, потому что биржа работает в ручном режиме, сидит оператор и вручную проверяет все ваши заявки. Итого мы видим, что вложив 3100 рублей 2 февраля, можно было уже иметь на счету 5808 рублей, продав эти монеты. Конечно, можно поставить и сюда, в левый стакан, и даже по 49 копеек поставить, и новые люди, которые покупали, они бы забрали ваш лот по 49 копеек, и вы бы еще чуть-чуть увеличили эту сумму. В принципе все здорово. Вот рубль почти что в два раза упал, а за это время, ну не совсем за это, а за два месяца с помощью криптовалюты и gold ваш рублевый депозит он почти что в два раза бы и вырос. Тут даже можно смотреть на криптовалюту и gold в прошедшем времени как социальная монета, которая как раз-таки помогает людям, даже несмотря на то, что рубль обесценивается, а ваши доходы плюс-минус бы остались на том же уровне. Вот если один человек там откладывал 10 тысяч в рублях отложил, а другой человек отложил 10 тысяч в криптовалюту и gold, то тот, кто проинвестировал в криптовалюту и gold, он естественно остался в плюсе. Вот такие дела произошли в течение вот этих двух месяцев. Еще раз вам хочу напомнить о рисках, то что инвестиции в криптовалюту и голд они не дают вам стопроцентной доходности, никаких обещаний тут нету. Рыночные отношения есть площадка наподобие биржи, где есть продавцы, есть покупатели. Если спрос на монету будет расти и дальше, а есть в криптовалюте и голд люди, которые продвигают эту монету, которые рекламируют эту монету, которые рассказывают о ее преимуществах, и естественно, если эта работа будет и дальше вестись, и сообщество будет становиться еще больше, то спрос на монету, естественно, будет, и есть высокая вероятность того, что стоимость монеты она будет намного выше даже чем сейчас но безусловно риски тут присутствуют риски тут присутствуют мы даже в кошельке можем посмотреть какие ноды вообще существуют в криптовалюте и голд если мы их сейчас отсортируем если мы их сейчас сортируем по балансам, то мы увидим, что есть первая самая нода. Это 2 миллиона 294 монеты. Потом есть а, 4 ноды, у которых баланс общий больше 4 миллионов. Естественно, если вот даже один из этих кошельков сейчас возьмет и на призмакс, там все заведет и сольет, вот мы видим, что тут на самом деле монет полтора миллиона сюда заливаешь, и цена становится нулевой. Так что, а этих рисках тоже давайте не будем забывать ну и все-таки понадеемся на то что держатели вот этих больших балансов, они не будут хранить курицу, которая несет им золотые яйца, потому что зачем сейчас а вот выгребать отсюда 500 тысяч рублей, зачем это делать, если можно на протяжении нескольких месяцев просто снимать часть прибыли и сумма будет намного больше и криптовалюта будет развиваться при том, что мы знаем, что первая нода, она от создателя структуры паровоз это человек который сейчас развивает эту криптовалюту и он я думаю не намерен хранить а, еще раз напомню курицу которая несет золотые яйца также в криптовалюте и есть отличная реферальная система мы уже видели с вами достаточно криптовалют которые как-то поощряют пользователей которые ее продвигают но тут у нас а, что-то наподобие с хайп проектами вот когда мы приглашаем очередную пирамиду людей то мы получаем реферальную бонус от их депозита тут в принципе у нас э, схожая модель какая-то вот если мы перейдем на эту вкладочку друзья то у нас э, тут отображаются люди которых я лично пригласил и которых даже пригласили мои приглашенные до трех уровней в глубину и смотрите что мы получаем с этих людей 49 процентов в год с реферала первого уровня то есть э, вот у человека 49 250 монет на балансе, и именно половину от этой суммы, почти что половину, 49% от этой суммы за год. Вот с ежесекундными начислениями, вот у нас циферки тут всегда бегут, за год мне придет от этого человека. Совсем недавно это был 50%, а еще чуть ранее это число составляло 51%. процент. Мы видим, что реферальный доход он постоянно снижается, как в биткоине есть халвинг. Как в призм есть паратакс, так и в криптовалюте Gold есть механизм, который уменьшает добычу, усложняет добычу каждый месяц. Каждый месяц добыча на 1% падает. Но тут не надо отнимать на 1%, да, вот мы видим сумму 49%, и мы знаем, что в следующем месяце на 1% эта добыча упадет. И не надо делать вот так, минус 1%. Надо делать минус 1 и ставим проценты. И увидим, что вот такое число у нас по итогу получится поэтому с каждым месяцем как минимум вот доходы от наших приглашенных они будут падать и также добыча на личном кошельке она тоже будет падать потому что совсем недавно тут было 200 процентов в год а сейчас мы видим уже 197 процентов в год но скоро настанут такие времена мне кажется когда люди будут там через год может через полтора сидеть и вспоминать как круто вообще как много монет можно было нафармить в те времена в те 2021 в 2022 год когда доходность была такой большой на самом деле такие обсуждения очень часто раньше встречались по биткоину когда вот люди сидят и ностальгируют а как же раньше было круто когда ты мог на обычном своем рабочем компьютере домашнем ноутбуке просто запустить ноду и получать эти биткоины в каких-то просто фантастических количествах когда вот биткоин только начинал свое существование а теперь тебе надо строить майнинг фермы вкладывать больше и больше денег чтобы получить там 1, 10, 20 30 биткоинов а, возможно аналогичная ситуация будет у нас из криптовалюты и с криптовалютой e gold только друзья не надо сейчас идти продавать квартиры машины и вкладывать все в криптовалюту и e gold. давайте все-таки с холодной головой к этому относиться и часть денег которые вы можете себе позволить проинвестировать в эту криптовалюту можно рискнуть и вот такую авантюру совершить в принципе я поступаю именно так часть денег которые я в любом случае куда-то бы инвестировал я направляю в эту криптовалюту покупаю эти монеты и вот на этом кошельке мы видим давно я его создавал тут есть 28 приглашенных людей и мы видим что вот на этом кошельке на котором сейчас лежит 100 монет за год мне просто так приплывет 46 тысяч монет в год давайте посмотрим сколько это у нас будет в рублях но ну, плюс-минус давайте ориентироваться на курс в пол рублях хотя он может значительно вырасти конечно же может упасть но пока что идет рост вот мы видим за два месяца с 31 копейки в правом стакане а монета выросла до 48 копеек. если все будет продолжаться в таком же направлении то к концу года у нас и больше рубля скорее всего монета будет стоить дальше посмотрим что будет но давайте зафиксируемся на сумме а, в пол рубля за одну монету того мы видим 23 тысячи 100 монет вот просто мне за год придет за то что я кому-то рассказал о этой криптовалюте и люди тоже в нее вложились люди также получают процент это мы видим 197 процентов в год на личный кошелек вот всегда эти суммы тут набегают увеличиваются. И этими монетами самое главное можно уже пользоваться вот вы купили 100 тысяч монет у вас там за сутки набежало, допустим 500 монет И эти 500 монет уже с баланса можно куда-нибудь потратить завести на биржу призмакс продать а продать в P2P разделе в личном кошельке или там обменять на молоко сгущенку еще не знаю появились ли такие люди в криптовалюте и Gold, но несомненно я думаю если их еще нету то скоро они начнут появляться и на самом деле мы видим что можно даже без большой инвестиции получать хороший доход вот мой кошелек это далеко не пример есть намного жирные кошельки которые пригласили намного больше людей это не единственный мой кошелек я сейчас пытаюсь на другом кошельке построить структуру посмотреть как оно вообще Будет двигаться дальше Вот с чистого листа, так сказать а, Начал ее строить Посмотреть, к какому результату можно прийти Но на самом деле Вот мы видим, что у всех ниже стоящих Подо мной 120 те, кто находится в моей структуре В пределах этих трех уровней 121 тысяча монет Вот все эти 28 человек Если все их монеты сложить То это 121 тысяча монет это на самом деле небольшая сумма и в текущих реалиях это что-то около 500 долларов насколько я правильно все посчитал может там чуть больше может 600 по поводу курса на самом деле спорные моменты есть я нахожусь в беларуси у нас не так все строго как у вас но если в россии переводить в доллары то наверное непонятно как это вообще сделать потому что доллары насколько я понимаю купить там нельзя ну вот мы видим 121 тысяча монет это около 60 тысяч рублей даже по текущему курсу чуть меньше Вы представляете в некоторые проекты люди заходят а, с чеками намного больше. В некоторые проекты можно пригласить людей только одного человека, который купит там... 100 тысяч монет сразу. И вы в год уже от этого человека будете иметь а, плюс-минус 50 тысяч монет. А если таких людей будет там 12 штук, то вы ежемесячно будете иметь 50 тысяч монет. Это в районе 20 тысяч рублей. Просто за то, что вы пригласили этого человека, не на самом деле на балансе у вас не обязательно а, должна быть кругленькая сумма. У вас на счету может просто лежать 100 монет, может просто 9. 10 монет даже лежать это абсолютно ничего у вас не отнимет так что если вам вдруг интересна такая модель заработка то можете изучать криптовалюту и gold у меня на канале уже есть видеоролики можете писать в комментариях вопросы которые вас интересуют касательно этой монеты и мы их будем дальше в следующих видеороликах разбирать. Потому что у криптовалюты и голд есть на самом деле много преимуществ. Если их сейчас просто начинать перечислять, ролики так уже получается не короткие. За пределы в 10 минут, я подозреваю, мы вышли. Так что следующие моменты по этой криптовалюте уже будем разбирать по мере возникновения вопросов или по какому-то щелчку у меня в голове, вот если я вдруг решу о чем-нибудь рассказать, то естественно такой видеоролик появится. Ну а на сегодня все если у вас еще нет кошелька криптовалюты gold просто его регистрируйте пишите мне в телеграме что вы создали кошелек по реферальной ссылке моей и я вам в подарок отправлю монеты там уже что хотите с ними то и делайте. могут у вас лежать мариноваться вы просто будете наблюдать посмотрите заодно как работает система можете даже допустим продать этих 20 монет это достаточно небольшая сумма но я периодически в чатах у людей покупаю как раз таки эти подарочные монеты за какие-то там э, на пр там 10 рублей перевожу или еще сколько 87 э, ну вот если люди вдруг хотят продать то почему бы если для кого-то это вдруг заработок, если они там на буксах до этого сидели, кликали на 3 рубля в сутки, а тут просто зарегистрировали здесь 10 рублей и заработали, а вдруг они им помогут, поэтому что хотите на ваше усмотрение можете делать с этими монетами после регистрации единственное условие это зарегистрироваться по моей реферальной ссылке, ну а на этом все